Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео расскажу про новый интересный проект. Называется Coin2Pay. Здесь у нас получается будет поз и мастерноды. Тут довольно-таки цена привлекательная. Монетка вообще создана для того, чтобы в дальнейшем можно было, скажем так, оплачивать типа онлайн казино, онлайн игры там связанные с этой сферой. И также можно будет с помощью этой монеты потом получать оплату, если, допустим, вы сами создали какую-нибудь такую игру. В общем, как бы, идейка есть. И сейчас смотрю, это, скажем так, с онлайн-играми монеты набирают популярность. Поэтому довольно-таки много проектов сейчас начинает появляться. В общем, что у нас по данному проекту? Ну, супер быстрые транзакции. Все у нас закрыто. Кстати, хорошая награда здесь за блок идет. Довольно-таки приличное распределение идет. Это 65 на 35. Минимальное время стейка 15 минут. На, на, на ноду 10 тысяч монет. Алгоритм Quark в принципе нам это как бы не особо важно на каком алгоритме. Потому что как бы здесь не майним, а скажем так картами чисто поз и мастерноды. Поэтому что у нас дальше? по дорожной карте у них тут листинги, частично листинги уже готовы, идет у них там еще пресейл, скоро будет крипто брайдж и доделают они там белую бумагу. Так, кстати, смотрите, допустим, да, награда за блок вот, получается 10 монет, пускай 6,5 на мастер ноду, 3,5 на стейк, это, блин, довольно-таки щедро они распределили, потому что, как обычно, во многих проектах стейк уходит вообще куда-то скажем так в копейки и падает мало но тем не менее как бы но ну, это не везде но есть такое ну, Тут для старта кошелек есть тут ничего особенного просто кошелек скачали взяли монет и начинаем потом скажем так уже либо ноду запускаем либо делаем этот скажем так пост кстати я вам добавлю ссылочку в описании там где дискорд канал есть, там где собираются шарит ноды, то есть Те кто не умеет настраивать ноды, либо в аду настраивать, просто взяли, скинулись Я там сам лично скидываю свои монеты, потому что не всегда удобно самому настраивать Либо там может быть не хватить на ноду Поэтому я ссылку оставлю в описании Возможно там даже пересечемся Вместе на какую-нибудь монету скинемся, возможно даже на эту Поэтому Ссылку оставлю в описании. Там можно будет, как я говорил, продавать монеты до открытия биржи, торговать ими. Точно так же можно и скидываться на ноду. Там, то есть В принципе комиссия минимальная, там вообще не помню пару процентов, если вы скидываетесь на шарит ноду. Поэтому это примерно то на то и выход, если оплатить, скажем так, то, также тот же хостинг, чтобы залить туда потом ноду. Поэтому Так что подлетайте туда ссылка будет в описании что у нас вообще дальше вот у них листинг на mncn Online, то есть типа как мастернода онлайн только немного другой листинг в принципе тоже хороший здесь у нас получается окупаемость за 6 дней это если по мастерноде в принципе это хорошая окупаемость быстрая так что я еще хотел сказать нода стоит у нас 0.4 битка то есть, это как бы ну, нормальная цена, я считаю, для ноды. В принципе, они так около где-то пол биткоина эти ноды стоят. Я, наверное, скорее всего, в себе возьму самый минимальный пост-пакет. Немного попосим. И надо будет скинуться, наверное, с кем-нибудь в нод, Там немного монет отправить и потом, скажем так, запустить ноду и сидеть, ни о чем не думать. Потом просто будут приходить деньги на кошелек. В общем листинг один уже есть рой довольно таки привлекательный поэтому что у нас дальше темка есть на форуме здесь видите, 0 4 биткоина и пост пакеты по 0.22 и 0.12 я наверное, себе за 0.12 возьму так как сейчас сами видите курс битка довольно таки небольшой то есть и цена в принципе нормальная поэтому наверное начну скажем так с пост пакета Немного попосим, посмотрим, что к чему да как. А потом э, запущу, наверное, шарлет ноду. Так, ну, в общем, по проекту у нас как бы ничего особенного здесь э, больше нет. По дорожной карте особо заглядывать вперед мы не будем. Посмотрим, как у нас первые листинги пройдут. Главные по биржам в основном. И запуск самого приложения. Как будет работать их приложение, так как они обещают, что это все будет работать с телефона. Так, ну ладно, что мужики, подписывайтесь на канал, поддержите канал лайком. Давайте вам всем удачи, всем профита, всем пока.